Рекомендации Банка России вообще никак не направлены на дополнительный контроль за операциями граждан, связанные с приобретением товаров общего пользования в магазинах, супермаркетах. Для того, чтобы попасть в поле зрения кредитной организации, нужно осуществлять такого рода операции на миллионы рублей в день. Я не знаю, как вы, я себе этого позволить не могу, но в любом случае мы в плотном контакте с нашими коллегами из кредитных организаций. И мы абсолютно понимаем, что по состоянию на сегодняшний день ни одна кредитная организация не заблокировала операцию физического лица в тех случаях, когда он проводил покупку в магазине, в супермаркете, расплачивался банковской картой. Если карта клиента оказалась заблокированной, в любом случае это не могло произойти в ситуации, связанной с покупкой товаров в магазине. Но если вдруг так произошло, в рамках закона прописана детально процедура о том, что нужно делать клиенту кредитной организации для того, чтобы карту разблокировать. В первую очередь необходимо обратиться в банк, который выпустил карту, и картой которого вы расплачиваетесь, для того, чтобы понять, по каким причинам а, произошла блокировка карты. В случае, если кредитная организация приняла по каким-то причинам решение не в пользу клиента, всегда есть возможность у гражданина обратиться в межведомственную комиссию, которая функционирует при Банке России, которая досконально рассмотрит его ситуацию и примет объективное решение.